Все, вижу, да. Ну вот как-то начал вести. Меня, видишь, беспокоит то, что э, бом -бом -бом -бом. нет каких-то вот таких промежуточных срезов. Вот, допустим, если я захожу э, в движение какого-то денежных средств uh -huh. и хочу, допустим, сделать э, отбор. По, как тебе объяснить, ну, допустим, поступление от клиентов. Mm -hmm. а, допустим, я сделал проект мобилка. Mm -hmm. Как вот мне всю сумму мобилки за месяц посмотреть? Mm -hmm. Я понял, что тебе надо. Вот. потом я тебе звонил, а, допустим, если вот я кому-то выдаю зарплату, uh -huh. так. вот, допустим, я сделал статью. А, заработная плата сдельная, uh -huh. а, допустим, вбил а, контрагента. Так, ну, допустим, какой-нибудь там корику кольцово, допустим, в отеле. Uh -huh. Вот. И надо мне понять, сколько сотрудников, вот допустим, я ему плачу авансами, uh -huh. допустим, выдал 5 числа 2000, потом 3 -го. пришел конец месяца, мне с ним надо рассчитаться, и допустим, сколько я ему за месяц должен выдал, чтобы вот мне не складывать, то есть я конкретно, вот у меня вот есть вот сумма, но у меня там сотрудников дохерища, и вот здесь вот, чтобы я, допустим, где сделка, чтобы у меня был э, вот такая графа, вот же есть у нас сотрудник, что я, допустим, отбор по сотруднику, сотруднику мог сделать, допустим, пожарских надежда, и у меня вылезло, сколько я за октябрь месяц выдал пожарских надежды. У меня бы, допустим, вылезло, что я ей выдал там, э, там 10 раз по 1000, то есть я понимаю, что я должен 20. Ну вот какую-то систему аналитики. Вот в Google таблицах она у тебя есть такая штука, то есть если, допустим, не вот этим порталом пользоваться, а наоборот, ну, смотри, там, получается, тебе нужно сколько ты, типа, денег выдал. Да, ну, какие-то отчеты вот в этом сервисе, чтобы можно было вести. Да, ну, сейчас зайди вот в этот, в ДДС, например. Ну, я в ДДСе? Нет, ОДДС, отчет движения денег. А, отчет движения денег. Давай Сюда сделать вот эти фильтры, ну, чтобы ты, допустим, мог отфильтровать. Да, да, то есть посмотреть, сколько там по сотруднику и так далее. А знаешь, какой вопрос меня еще интересует? А, вот, допустим, есть а, какой-то, так скажем, объект, который вот я взял, допустим, а, в середине, что сейчас, ну, октябрь, да? Ну. А, пускай середина. Все, то есть мы его взяли, подписали договор. А, деньги мне за него, как бы, придут в следующем месяце. Uh -huh. Какую часть авансами я выдаю в этом месяце как мне сделать чтобы у меня прибыль то считалась из месяца в месяц то есть получается мы yeah. вот начали uh -huh. ты в виду? да вот смотри допустим если мы заходим в отчет прибыли то uh -huh. есть мы понимаем что э, в девятом месяце э, вот работу которую мы выполнили за сентябрь uh -huh. заплатили нам за нее в ноябре месяце а часть зарплаты я выдавал, допустим, авансом там, 28 числа э, в сентябре, остаток зарплаты отдавал э, в ноябре. Либо просто с этим смириться и вести из месяца в месяц сколько денег приходит, просто смотреть, сколько у тебя там денег остается. А ты же в ДДС можешь, вот открой ДДС, там какой-нибудь платеж, ну, сделай редактирование. Вот, ну, Любое вообще выбери, редактировать. Вот, например, ты заплатил 28-го да, числа, но это деньги, например, за 11 месяц, да, ты говоришь. Тебе дату начисления да, да, да. надо поставить, вот, видишь, ниже дату начисления? Вижу. Ну, вот смотри, вот я, допустим, вот такую штуку, вот если по датам отсортировать, mm -hmm. вот тоже сделал вот эти вот платежи, видишь, mm -hmm. uh, я их выдавал авансом uh, за еще как незаработанную зарплату, ты говоришь, давай поменяй дату начисления mm -hmm. на следующий месяц, на ноябрь. То угу. сути, если я начинаю прибыль смотреть, то есть у меня она как бы идет уже, ну, типа, ну, да. минус есть... в ноябре. То есть потом она, по сути, выровняется. Ну да, да. И ты точно узнаешь в конце ноября, сколько ты ну за ноябрь заработал. Только mm -hmm. смотри, зайди сейчас в DDS еще раз. И вот смотри, ты 1 ноября поставил. А, ну, отфильтруй еще, да, так. Вот сделай редактировать. Ну, любой, да. Mm -hmm. Видишь, ты поставил. А, ты, ну, как бы ты поставил дату начисления в октябре. Ой, да, в октябре, а дата платежа в ноябре. То есть, ну, как бы, она наоборот. А, то есть на, наоборот все суммы поставить, то есть, дату начисления. Ну, дата платежа у тебя по факту. Ты вот ну, вчера отдал 28-го, да, там числа. А начислил, как бы, на октябрь, значит, ой, на ноябрь уже. То есть, а если я наоборот сделал, что у нас поменяется? Ну, смотри, сейчас у тебя, как будто ты в ноябре заплатил, ну, то есть в будущее ушел, вот, и заплатил за октябрь. То есть у тебя наоборот, вот этот платеж попал на октябрь, хотя ты его хотел на ноябрь принести. Вот, сейчас у тебя прибыль там поменяется. Ну, смотри, сейчас еще зайди, у тебя прибыль не поменялась, зайди вот сейчас в прибыль. Давай, давай сейчас поменяю несколько штук, чтобы как бы это давай. побольше были. Сейчас вот всех как бы исправляем наоборот. Давай, хорошо. это у нас было пятого. Это, допустим, будет первое. Окей. Uh -huh. uh -huh. okay. Так, ну давай на примере этих поставим. Мы uh -huh. Смотри, у тебя... нет, смотри, у тебя сейчас в самом верху. Еще выше, выше, выше. Видишь, где месяц, там рядом факт стоит. Uh -huh. Здесь тебе нужен начислен, но ну, это, ну, как бы более правильно получится. И все, построить отчет. У тебя все платежи, которые были ну, вот, начислены на ноябрь, они вот сюда сейчас упали. Mm -hmm. Ну, и так правильно, да, вот, ну, у меня есть, допустим, там ребята, которые, допустим, посуточно там сдают квартиры. То есть им, например, дают зарплату, ой, дают, ну, оплачивают, например, номера. Ну, там, допустим, через шесть месяцев там еще вот через сколько-то я не видишь что они уже в этих типа месяцах заработали у тебя немножко другое ты зарплату заранее даешь и ты видишь что в этом ты уже в ну, месяце понес затраты в том но ну, в следующем там тоже затраты понес угу. так ну в принципе по этой штуке все понятно что тут для удобства пользования на фильтров побольше сделать а мы сюда хотим 5 фильтров сделать <звы> менеджер проект рекламный канал, контакты контрагент, чтобы ты, ну, допустим, раз по менеджер посмотрел, и она только что связано с этим менеджером оставила здесь. Ну, с этим вроде пока все остальное понятно, как бы тут на просто как бы платежи добить. Видишь, ни одного полного месяца нет, как бы судить пока, ну. Ну а... да, но для меня очень важно, что я хочу, ну, что я хотел с тобой созвониться. Ты как бы все понял, ты начал, ну, по сути, у тебя сейчас, если вот так смотреть, миллион сто выручки, да? Ну, строим... видишь, квартал Сейчас? закрывался, как бы, налоговый месяц. Плюс еще налоги тебя подкосили на сотку. Ну, конечно, да, то есть, считай, ну, сотка налогов. Угу. Вот. Плюс Ты, кстати, я очень... Через... Ты можешь разделить на три месяца, ну, тремя платежами их занести. Да, я обычно, когда вот э, вел себе налоги, я всегда их вел квартал. То есть, вот те таблицы, которые раньше для отчетности вел, угу. э, я всегда, допустим, когда у меня была какая-то сделка по безналог, угу. вот, то есть я всегда э, ставил прям тем же месяцем. То есть вот мне вот эта сделка прошла, и я оставил с нее удержание 7 процентов, допустим, если это услуги. Я понял, но еще... по факту у тебя еще же не не выходили. Да, да, но зато я был морально готов, что как бы я на эту сумму не рассчитываю. Так, ну смотри, это ну вот ну немножко, где там начисление было. Вот, и где месяц получается, тут можно по кварталам еще сделать Ну, это когда несколько будет э, этих месяцев закрыто. А, да, ну, пока мы... не делай, пока не да, интересно. Что у меня тут дебиторки много в этом месяце, то есть которую как бы не платили. Ну, то есть, у тебя, получается, в ноябре еще на октябрь нападает, в общем. В ну, же. по сути, да, то есть у меня есть контрагенты, как бы, которые, ну. Ну все да, сейчас, если смотреть, вот, ну, это отчет по прибыли, типа, заработал Кристо. А, налогов сотки заплатил, осталось 200, и ниже чуть-чуть замотни, да и забрал типа больше, ну то есть типа как будто ты плохой <свят> свой бизнес забрал. Я видишь, я дивидендов Платил. вывел почти 300 косарей. Ну да, да, ну и тебе, ну это ты занял по сути у прошлого месяца, но по факту. По сути деньги... да, у меня э, как бы проекты в этом месяце есть, куда вложиться, то есть на остатках на счетах были, то есть я денег взял, поэтому у меня нераспределенная прибыль в минусе болтается. Uh -huh. yep. Ну да, да. И ну и тебе еще придет. То есть ты все равно, как бы, этот месяц с плюсовым значением закроешь, да? по Ну, то есть у тебя в бизнесе что-то останется. Ну, как бы, да, останется. То есть, у меня вот просроченная дебиторка, как бы, тор торчит. Uh -huh. Там, ну, грубо говоря. Да. А, знаешь, какой, какой вопрос был? Uh -huh. а, я сейчас некоторые договора начал заключать таким образом. А, вот, допустим, октябрь месяц идет, да. Uh -huh. То есть я в середине октября выставляем счет на предоплату uh -huh. если тебе прямо в примере показать uh -huh. да, дата платежа допустим у меня грубо говоря приходит предоплата поступления от клиентов за октябрь месяц в середине октября uh -huh. и потом всю сумму мы подбиваем на начале уже следующего месяца то есть этот платеж получается у меня падает на этот месяц так ну-ка сейчас подожди я по контрагенту сделаю вот то есть они допустим вот платеж внесли uh -huh. в середине месяца а считать сколько где смен буду я то есть уже в начале ноября то есть мы подбиваться будем и весь остальной платеж то есть равно там будет ну пускай 80 но они 20 уже заплатили то есть 60 как бы брякнется только в начале ноября uh -huh. Ну и все, и в ноябре тогда дату начисления поставишь октябрьскую. Ну типа пришло 5 ноября, дата фактически. То есть мне вот это поступление как сделать надо, что оно как бы типа должно было упасть в ноябрь или что? Нет, нет, оно есть октябрьское у тебя, тебе в ноябре за октябрь за прошлый месяц отдадут. Так у меня тогда получается абсолютно по всем сделкам так. То есть мне 1 ноября, за, ну в течение пяти дней, 1 ноября мы выставляем всем счета, да. Они платят за предыдущий месяц, за октябрь. Когда тебе придут деньги, тебе надо, получается, типа, пришло 3 ноября, а заплатили дату начисления за там ну, 31 типа, октября поставишь. Мне кажется, мы просто так тупо запутаемся. Мне кажется, надо вести как есть, потому что, ну, какая ну, разница. Из месяца так... в месяц деньги приходят. Ну, открой, с... при... открой прибыль. Открой. ну вот прибыль, открой. Помнишь, мы делали то, что, ну, типа, вести как ведется, это у тебя вот начислен стоит. Ну, автом... ну А, то есть фактическая у тебя и так будет считаться. Но если ты дату начисления еще будешь делать, то у тебя и будет возможность а, посмотреть, чтобы ты не выдал зарплату, допустим, в октябре, а, там, а прибыль получил типа в следующем месяце. Ну, чтобы более четкий отчет был. Ну, не ленись, просто ставь эту дату начисления, да и все. Ну, на, тогда сейчас полностью все поменять. Сейчас как бы один месяц перехлестнется. Ну, да, да, чтобы не перехлестился. Мало ли, у тебя там объект отпадет, или наоборот новый зайдет, например. Ну а вот у меня сейчас видишь вот эти месяцы косы, потому что я с операционки вышел и у меня, э, ну, я морально был готов, что, ну, какие-то объекты лучше меня никто не сможет вести. Вот. М -м -м -м. Они начинают брать новые, потому что как бы я там задачи поставил. Я понял. Да, лучше, ну, короче, лучше не лениться, в общем, и туда-то население нормально делать. Ну тогда получается и надо, давай вот на живом примере тогда посмотрим, пока время еще есть, читари. Так, вот, допустим, статья движения поступления от клиентов. А, поступления от клиентов. То есть, вот я, допустим, понимаю, что там, ну, по какой-то статье движения, так, что у нас... Сейчас подожди, найду какой-нибудь стационар. Так, стационар. Ну вот дату начисления ставь 31 сентября. Дату начисления я ставлю 31 сентября. Ой, ты 31 октября поставил? Ну, 9 месяц, 30 число. 31 30 сентября. И все, то есть, чтобы этот платеж упал туда, на сентябрь. То есть у тебя сейчас выручка изменится. Так. Теперь получается, если я зарплату платил, тогда надо и зарплату поменять? Обязательно. Так, теперь мы ставим. Я эта штука тебе позволит, видишь, какую ну, тему узнать. Ты, допустим, всю зарплату сделал, там, налоги все заплатил и смотришь месяц у тебя минусовый, смотришь, да что за хрень, типа заходишь в дебиторку и понимаешь, блин, должны денег. Если я их сейчас деньги типа не заберу, то у меня месяц вообще как бы ну там ну по нолям да там условно выйдет. И ты быстро-быстро их закрываешь. Ну, как бы говоришь, ребята, вы что там, <с2> давайте мне деньги платить. Типа. Так, теперь надо нам, получается, по зарплате сделать то же самое. Так. Так, Это более... вторая дата. Запомни просто сразу, да и все. Или это что, это ну, все правильно за ноябрь, да? Так, нет. Э, ну, вот, вот это деньги пришли за сентябрь, и я в ноябре заплатил сентябрьскую зарплату. А, вот ну все. Да, здесь тоже 30 сентября. Дата начисления. Да. Дата начисления ставим 30 сентября. Августом поставил. 30 сентября. Нет, это тоже августов. Да. Так. Раз, сотрудник. Так будет более, ну, это, на цифру нацелено. Да тебе может за сентябрь там деньги прийти, и ты такой думаешь, о, все хорошо. Сейчас, кстати, и посмотрим. Ты сейчас... Так вот, я как бы и хочу. Сейчас я все авансы, которые как бы были за тот месяц, как они сейчас будут отражаться у нас. Это и вообще. А сейчас у тебя здесь себестоимость уменьшится. Ну и выручка у тебя там уменьшилась тоже. Аванс получается Мне просто, видишь, пришлось все разделить. Я до этого сидел, думаю, как сделать, чтобы как бы это побыстрее было. По каждому сотруднику бах-бах-бах, общую сумму сделал, а потом понимаю, блин, а если потом делать фильтра, ну, чтобы можно было как-то отсортировать это все хозяйство. Mm -hmm. mm -hmm. Мы с этой штукой будем э -э делать там внутри прибыли, внутри ВДС, в общем, эту штуку. Так что все вот. будет. У нас, получается, бабки все свалились на сентябрь. Ну вот, правильно. вот И сейчас у тебя, по сути, видишь, прибыль тоже упала, да, получается, потому что ты выручку часть выручки а тоже... Получается, нет. у нас сейчас э, прибыль, которая вот будет здесь, 10-е, 19 -е, угу. мы увидим только 15 да. числа, когда я закрою ноябрь. То есть да. я только тогда буду видеть, что у меня произошло с октябрем. Ну, когда тебе отдадут деньги за октябрь. Да. И когда так, ты раскрепляешь... Если по факту я смотрю, то тогда у меня сейчас будет как раньше, бахнется. Ну да, да, да, да. Ну, то есть, вот, ну, по факту, не совсем точный отчет. Вот самое вот такое прикольное по начислению. Ну, это полностью стационарно поменять. То есть, ты, получается, допустим, вот у тебя октябрь прошел, и ты понимаешь, что за фигня, я ничего не заработал. А на самом деле ты заработаешь, когда последние деньги с них заберешь. Пока они тебе отдали, ты же не заработал, ты просто выполнил. Ты просто по сути-то, я смотрю на свою прибыль вот на данный момент, что она какая в конце месяца есть, по То, что они тебе дают, она увеличится, то есть ты как бы понимаешь, что тебе надо быстрее-быстрее и быстрее со всех собрать, и тогда ты подобьешь октябрь. Для тебя хоть какая-то это ну мотивация получить. И также для сотрудников ну, получится, что То есть типа, лучше все-таки вести по начисленке. Ну да, да, да. А так получится, что они ну как бы ни, ничего ни у кого не надо забирать, они уже и так заработали. Ну, ну ладно, как... тогда эти штуки я потом поправлю, потом посмотрим, что выйдет. Может, у -у -у. с этим все так. разобрались. А да, почти... По да. модели я как бы не знаю, так, ну вот смотри, угу. Так, ну вот это которую мы с тобой заполняли, я в принципе давно сюда уже не ползал, потому что а, ее надо всю править, как вот с кем-то ты а, общался, Серега. Вот. М -м, скорее всего, да. Да, ты видел, мы там по направлениям прям с ним расписывали. Я не смотрел, я просто видел тогда вопрос, задали. Uh, я вот думаю, может нам как-нибудь свести вот эту штуку. Потому что вот смотри, как вот у меня сейчас есть. Uh, допустим, если мы берем uh, сегмент uh, B2B, uh, у меня есть стационары, uh, которые где-то уже взятые, то есть, uh, ну, пускай полмиллиона, да, uh -huh. стоимость. То есть за ними сейчас будет закреплен менеджер. Uh, которого я поставлю просто, допустим, так. Ну, Это смотри, смотри да. короче, какая штука. Ну, вот у Сереги был там косметологический, ну, косме косметологический врач, потом еще какой-то врач и розница. И он какую-то мотивацию платил только типа с новых клиентов. Ну, то есть у него мотивация разная была. А куда тебя у этом... так? Да, тебе точно так же надо сделать один в один. И все. У меня получается один менеджер, который ведет хорику и общепиты, то есть он типа как на аутсорсе, то есть он без заклада, то есть он на 20% будет от валовой прибыли. Ну только от своего направления. От своего направления, но сегмента это тоже B2B. Менеджер, который объекты я вот взял до того, как вышел из операционной деятельности, то есть mm -hmm. там уже все отлажено, то есть там нужно просто появляться. То есть она по этим объектам сидит на окладе. То есть вот тебе объекты на 500 тысяч. Ты ездишь, как бы смотришь, чтобы там все было нормально. У тебя оклад двадцатка. Все новые объекты, которые мы берем, и ты ими начинаешь заниматься, там ты начинаешь сидеть на 20% сваловой прибыли. То есть получается у одного менеджера мотивация оклад плюс проценты с новых второй только на аутсорсе, то есть вот как вот это все финансовую модель писать, поделить, то есть тут как бы стоп но... Это будет дополнительный лист, но у тебя вот эти вот проценты переменных и там чек рентабельность все равно вот все вот сюда сведется, то есть у тебя все равно есть эти средние показатели, просто их надо для более актуальной штуки раздробить, просто надо найти тебе время со мной посидеть, но ну, где-то минут 30-40 займет. Ну давай тогда потом созвонимся, потому что вот видишь, Здесь вот я налог средний высчитываю в сегменте B2C, потому что э, кто-то платит наликом, кто-то платит по безналу. И вот лучше было бы сделать, что те, кто платят наличкой, то есть там налога нет. Те, кто платят по безналу, по системе налогообложения, я понял, не, там понял. 7% поставят. Потому Но что это... я среднюю за год сидел выводил, что это составляет какую-то такую-то долю от стельки-то сталькита то, стальки -то. Ну да, да, но смотри, такой первый грубый мазок нужен. Вот Сейчас просто более детализируем. Круто, что ты ну, разобрался в сервисе, что у тебя сейчас ну, через какое-то время октябрь же будет. Но ну, вот здесь я... что-то надо по-любому будет поставить. Я вот финансовую модель для продажи франшизы делал, разницу, допустим, вот так как упаковщики, допустим, видят мою финансовую модель, и mm -hmm. так как я ее вижу, то есть когда у нас была заруба, я говорю, дайте-ка я свою составлю, потому что у них финансовая модель была очень большая там со всеми нюансами. Uh -huh. Я говорю, ну, вопрос у нас зашел о средних чеках. Uh -huh. Я говорю, ну, вот у меня, вот сейчас если даже я вышел из управления, я говорю, у меня средний чек болтается между 8 и 9, хотя раньше, когда я был при делах, у меня был 19,5 средний чек, где-то месяц 20 с чем-то. Они предлагают там поставить 3,5. Ну, когда, ну, вопрос, грубо говоря, окупаемости. Вот ага. я им грубо говоря, заполнил эту табличку и свожу. Я говорю, Вот смотри, как бы какая разница потом будет. То есть я ставлю средний чек в районе там 8,5, вы средний чек ставите на пускай даже на пятеру. И в итоге-то как бы в ну, новом франчайзе как это все презентовать? То есть у меня чистая прибыль за месяц получается 280, у вас 130. А если я говорю, вы средний чек поставите по Москве. С Питером, как он, есть 3,5 тысячи рублей. Я говорю, то как бы нам вообще как бы не стоит заниматься продажей франшизы, потому что я говорю, тут будет 20 тысяч в месяц заработок. Угу. Я ну, думаю, и финансово <с подкованы уже. Надо свою фин-модель, свой план составлять. Нет, у них как бы такая финмодель грамотная, но у них очень-очень-очень много чего там прям учтено было. Там начало старта, там прибыль, там чуть не в годах, я говорю, тут окупаемость франшизы получится чуть не через три года uh -huh. вот. нет так uh -huh. вот с этой штукой на нам вот с тобой вот сделать как вот у нас сейчас есть фактическое время выделю как бы на следующей неделе давай вот. без проблем звонимся так а тут все остальное а о чем мы с тобой с этими что заполняли Простяк, задачи функциональные завершёнки ты что не заполнял так ну заполнял ну Незавершенки, они все переданы, то есть, вот как функционал, бы функционал. я когда на начинал как бы выходить, то есть, вот это сейчас можно все зеленым покрасить. То есть я сейчас вообще не в операционке, то есть я не занимаюсь, я телефон сейчас беру только от управляющего. М -м, круто, круто, слушай. Ну, блин, офигенно. У тебя было 28 функционалов, которые ты передал, да, по сути. Нет, я их постепенно передавал до того, как мы как бы с тобой зарубились, но вот Правда, с тобой он... мы когда поговорили. То есть я решил это уже не откладывать. Ага, то есть я, я это помог тебе. Ну, Пропасть, быстрее, прыгнуть. да. То есть у меня сейчас задачи стоят маленько другие. То есть франшизу как бы начать с Нового года продавать и онлайн-школу какую-то делать. Ну, чтобы можно было не привязанным быть, ну, к месту своего положения. Я понял, а по незавершенкам, что по личному, что-нибудь расписывал? По незавершенкам. Так. Новый офис склад как бы ищется он как бы его не к спеху так поставщиков нашел франч пакеты утвердил готова ну, да. готово. готова готово. Вот, у меня практически дел... все готово я сейчас выделю все так с услуга аренды техники определились на два сайта ставим Так, график посещения объектов отдел качества утвердил так ну вот заказ брендированной продукции еще не сделал потому что брендбук только-только пришел заказ так что ты сделал туда вниз чтобы ты видел ну, сколько количества ты выполнил ну чтобы допустим мы созванивались там с тобой следующий раз ты говоришь я выполнил 20 там незавершенных дел осталось 2 там или осталось 30 ну, да вот, я сейчас вот. закрашиваю зеленым потом перетащу вниз так ревизия так номер удалил форма взял там ну и новую, напиши ее. там, допустим, продать одну франшизу, например. Так, ну до к нам, чтобы сначала как бы все было закончено, Этот, как бы продать, продадим. Так. Города утвердил, расходы на ГСМ утвердил, персонку перекинул, путевку купил придумать все занятия придумал да в принципе у меня незавершенных практически не осталось uh -huh. ну на самом деле вот то что не осталось плохо потому что ну скорее всего ты какие-то мелочевки все равно не дописать а я видишь я сейчас все новые как бы задачи нарезаю а, чем как бы заниматься uh -huh. ну, есть, подумаю, думаю, время появилось хочу. как бы много и сейчас дальше куда развиваться то есть что начать то есть там... uh -huh франшиза там что-нибудь онлайн школу но сначала отдохнуть нас ездить как бы потом с нового года уже как бы это после праздников что-то делать ну да и ну и план то что если финмодели сейчас поставим там тоже задачи могут разрастись дополнительный функционал может какой-то появится который прицепится его тоже нам будет передавать ну и по незавершенкам подумаем прям что тебе еще нужно сделать да по незавершенкам я накидаю просто последний раз залазил сюда когда вот мы с тобой разбираем этом ну, тогда что, лады, по учету я доволен, по, в принципе, что идешь нормально. По этой Давай тогда планирую э, там, согласовывай со мной на следующей неделе, чтобы мы суперлистом составили по, ну, по разным этим направлениям твоим. И чтобы мы план в цифрах могли поставить на, ну, на большую прибыль. Mm -hmm. Чтобы у нас B2C и B2B в одной было, ну, в факте, как это должно быть. И чтобы гипотеза была уже. Ну да, мы как бы сделаем... Да, Я разумеется. тогда вопросы То есть... подготовлю, напишу у кого как вот это, это разница, мотивация. Вот. И соответственно будет сделать по управляющим потому что он пока будет сидеть на проценте от э, чистой прибыли. То есть, чтобы это а потом, тоже сюда. Смотри, бы... да, это, ну, это дополнительная категория, мы ее учтем. Ну, то есть даже если у тебя будет 50 категорий, 50 разных мотиваций, то можно учесть. Так что это просто надо ну, согласовать со мной время, и мы с тобой сюда возьмем еще один лист. Если время у тебя будет, то Сергей Липин, да, получается, вот мы с ним делали суперлист. Если не будет, то все равно просто согласуем, мы с тобой тоже вместе это сделаем. Ну, все, давай тогда на следующей неделе созвон. Mm. Ну, и так, что в целом, как тебе в цифрах нравится прибираться? Да мне всегда в цифрах нравилось прибираться. Тут просто более удобно. Мне еще охота сравнить, как работает Google таблица твоя. Mm -hmm. Есть mm -hmm. какая-то демо-версия ее? Как у меня посмотреть? Нету. Mm -hmm. Вот. А mm -hmm. в как бы, все-таки переход на э, программу таблицы. Mm -hmm. А что тебе в этой, ну сейчас фильтры туда сделаем, добавим отчет вот, когда они будут, мне будет тогда понятно, пока они не сделаны, пока непонятно. Мне кажется, там анализировать проще, когда перед ну, тобой... Ну, как -то сейчас это... я, на самом деле я тебе могу сказать, что сервис станет точно круче. Ну, вот что мы сейчас запланировали там сделать, mm -hmm. вот, эти фильтры, там еще дополнительные отчеты, то он станет, ну, точно круче, чем таблицу. Ну... Mm -hmm. Ждем тогда. Когда в планах? Да. Давай, сиди в общем в сервисе пока. Там видишь программист, я ему плачу, получается, он делает, что-то отпадывает, что-то вперед, что-то назад. В общем, там целый процесс, он идет, там, ну, как бы все будет точно. Поэтому у тебя там прибыль складывается, единственное, какие-то там дополнения, ну, может, что-то дополнительно там еще вылезет. Я думаю, мы обкатаем, ну, сделаем такую конфетку, чтобы она прям ко всем еще подходила. Ну, по сути, задача группы вот так вот, как бы это все и обкатать более-менее на себе, внедрить, и ну, чтобы потом тоже другие ребята тоже могли этим всем пользоваться. Ну, сейчас, получается, я поправлю все, чтобы э, вся прибыль фактическая была по начисленному. А, да, да. И мы с тобой уже смотрим это 15 ноября, э, итог октября, ну, как бы целый. Да, до 15 можно созвониться, план поставить, да, получается, на финмодели в ну, разрезе. Да. И я потихоньку буду делать пометки, чего мне не хватает в этом сервисе. Да, то, да, да. Да, то, что я раньше, допустим, вел в каких-то таблицах, и для меня это было наглядно. Ну да, да, и чтобы франчизит вы тоже ну, понимали, да, что раз, можно зайти в сервис и там начать учитывать, и ты им тоже мог подсказать, что как в сервисе там вести. А что такое рентабельность 1 и рентабельность 2? А, рентабельность 1 это операционная делить на выручку. Ну то есть доля ага. операционной, ну, операционной прибыли выручки а тут доля чистой прибыли, ну, выручки То есть она как бы на дивиденды как бы никак не влияет абсолютно, это, разницы, это, вы... до, это до дивидендов. Угу. То есть то есть прибыль... Тут все по порядку идет. То есть самая нижняя это вот уже не распределенная прибыль. Да, да. Ну надо чтобы хоть чуть-чуть оставалось, да там, ну, у тебя в компании. Ну и чтобы инвест затраты у тебя были, Антон, еще. чтобы okay. тип... инвестиционная Это когда покупка оборудования какого-то. Ну, ты, допустим, выигрываешь тендер на год и туда оборудование ставишь. Mm -hmm. Вот на это же тоже деньги нужны. И, ну, чтобы они были, ну, отмечены, ну, там, покупка основных средств типа затраты инвестиционные. Mm -hmm. Что ты, допустим, все дивидендов в 200 забрал, 200 проинвестировал. Ну, и за счет этого у тебя по-любому прибыль будет расти, потому что ты на год контракт, например, взял был вот такой какой-то план появился угу. ну все понял то есть финансовый остаток то есть он там как бы нераспределенный копится на что-то на путне. Да, да, да и потом ты его вкладываешь в инвест ну то есть выберешь тендер таришь ну, оборудование ну, уже как бы с оборудованием но зато у тебя на год уже да там получается это все ну, вся тема то есть ты не только себе забираешь да там зарабатываешь но еще как бы вкладываешь чтобы ну, большие до да, объекты там взять тубичные угу. Ну все, в принципе, понятно. Ладно, давай тогда счастливо до сезона. Все, давай счастливо, рад был пообщаться, раз что у тебя вообще все получается. Давай на созвоне, в общем. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком. А Если что-то нужно, можешь написать мне в личные сообщения или в комментарии. Я прочитаю, обязательно отвечу. А, до новых встреч, друзья. Пока-пока.